Счастливые они живут сегодня Несчастные то завтра, то вчера Кружась в воспоминаниях о Или в грезах родившегося дня Счастливые они, как солнце лучик Светлые и удивительно добры Стремящиеся сделать еще лучше себя и мир В котором жить должны Счастливые, распахнутые души, легки в делах, словах и на подъем. Они светлы и в мыслях, и снаружи, и согревают мир своим теплом. Счастливые, ведь это норма жизни, и быть счастливым просто и легко, без лишних слов и надоевших истин. Живи, люби, будь счастлив. Вот и все.